Всем привет! Вы на канале Дженри Пэррот и смотрите, какую проблему удалось выявить и исправить. Проблема в том, что Маша периодически вот так летает и промахивается мимо жердочки. Я долго думал, ломал голову, почему это происходит. Может быть это из-за стрижки. Я укоротил ей слегка перышки на попке и зацепил перья, которые, по моему мнению, отвечают за маневренность во время полета. Но таки нет. Думал, что у нее лапки ослаблены. Тоже нет. Может быть из-за того, что слишком закрыты глаза оперением. Опять-таки нет. При замедленном воспроизведении сразу понял в чем проблема. Проблема в расположении жердочек в клетке. Вот сейчас жердочки в клетке установлены уже по-другому. И посмотрите, как птицы перелетают с одной стороны клетки на другую. У них это стало хорошо получаться. Жордочки сейчас установлены в одном уровне горизонта. Яша вообще мастер полетов, ему все равно, как они расположены, но Маша, видимо, вот привыкла к тому, как было в питомнике. Маша и Яша у меня всего месяц, и в питомнике жердочки установлены строго в одном горизонте. Когда я установил жердочки вот в таком порядке, Маша стала перелетать с одной стороны клетки на другую, уже легко и перестала падать. И посмотрите, как в этом видео, они в этом видео вообще много летают, с одной стороны на другую. Вот Яша с, со среднего уровня перелетает на средний уровень. То есть, видимо, для птиц стало привычкой, что даже не особо нужно смотреть, как далеко находится жердочка. Главное, держать горизонт, и когда приближается к жердочке, на том же уровне будет легко приземлиться. Вот сейчас он ее прям чуть хвостом по голове не задел. Но ничего, к концу видео она ему еще отомстит. Ответит еще тем же самым. Сейчас Яша перелетел со среднего уровня на верхний уровень. Это как для этих попугаев, видимо, вообще высший пилотаж. Маша сидит на жердочке второго уровня, то есть среднего. Вот давайте посмотрим, куда она сейчас приземлится, когда захочет лететь на другую сторону. Так. И вот она со среднего уровня приземляется снова-таки на средний уровень. Вот такая вот особенность и закономерность. Так что возьмите на заметку, если у вас такие попугаи или у вас попугай постоянно промахивается мимо жердочки, это значит, что жердочки установлены не в одном горизонте и птицам тяжело ориентироваться. Вот она перепрыгнула на уровень ниже. Так, но сейчас она перепрыгнула для того, чтобы изучить кормушку. И смотрите, как... Вот она сейчас снова в замедленном виде летит и лапами нащупывает. Она вот как бы летит строго в горизонте. Жордочку она видит, но определить, что жордочка находится ниже, не может. Снова-таки сидит на средней жордочке, перепрыгивает на нижнюю и сейчас будет изучать кормушку. Это новая кормушка, она была в комплекте с клеткой, но я ее не устанавливал. Сейчас установил, мне было интересно, получится ли у Маши и у Яши кушать с нее, не с жердочки. Но видим, что даже здесь они разобраться не могут. И для того, чтобы они покушали, нужно либо ставить кормушку на пол, либо ставить так, чтобы она с уровня жердочки могла дотянуться до зернышек. А там лежит овес. Любимое лакомство Маши. Она вез кушает вообще как лошадь. И даже при всем желании, видите, не может добраться. Вот Яша только что было видно, он перепрыгнул с жердочки среднего уровня на нижний уровень и перелетел на другую сторону. Маша в это время изучает кормушку. И у нее не получается забраться, чтобы дотянуться до зерныш. Так, что она будет делать? Давайте посмотрим. Не дотянула, что-то у нее не получилось И вот сейчас ответочка Смотрите, прямо на лапу Яши Оттоптала Яши лапу И такая, что ты тут делаешь, а ну иди отсюда Маша понял, Яша понял, что сопротивление бесполезно Лучше сваливать, потому что Маша какая-то агрессивная У нее не получилось дотянуться к зернышкам в новой кормушке Она прилетела к той кормушке, которая уже хорошо изучена Хорошо для нее знакома и вот здесь уже продолжает кушать. Да, вот такая вот особенность этих птичек. Возьмите на заметку, если ваш попугай промахивается мимо жордочки, то может быть это из-за того, что жердочки находятся не в одном уровне горизонта. Спасибо за просмотр. Это видео получилось довольно короткое, 5 минут 54 секунды. Да после моего заявления в прошлом видео, что следующее будет длиннее. Два подписчика отписалось, поэтому я решил это видео сделать покороче. В вот. общем, спасибо за просмотр и до следующего видео.